Как найти флориста? Инструменты найма. Самое главное это ресурсы, да, то есть есть трудовые ресурсы, такое понятие. И здесь важно понимать, что мы тратим время и деньги на поиск сотрудников. Далее э, я предлагаю вам рассмотреть такой инструмент, как воронка, да, воронка рекрутинга или воронка найма. Вот сейчас я вам покажу на примере нашей компании, как мы искали конкретное вот объявление по поиску флориста. Итак, значит, у нас здесь идет 94 отклика. Да? Сначала вам расскажу этапы воронки. То есть первое, это количество откликов. Второе, просмотревших вакансию, то есть количество 685. Дальше неразобранные – это те, на которые мы не успели ответить, так как а, мы сейчас рассматриваем площадку HeadHunter, да, только один канал мы с вами сегодня рассмотрим. И а, здесь есть такая как бы, особенность, когда, допустим, кандидат откликается на вакансию, но если вы не успеваете, допустим, ему ответить или что-то произошло, допустим, на выходных, да, у нас отдел как бы рекрутинга не работает. И многие удаляют там, допустим, свою анкету, но отклик остается. Дальше идут уже этапы ваши, как необходимо работать с этими заявками. Значит, подумать, телефонное интервью, также 4, да, то есть не успели э, их обработать. Дальше оценка, интервью, э, предложение о работе, выход на работу и отказ. То есть на примере нашей воронки, да, мы сейчас видим, что из 94 откликов у нас 80 отказов, да, э, получается, значит, с 14 откликой мы работаем дальше из этих 14 откликов у нас 4 значит в неразобранных они тоже ушли мы не смогли их обработать это получается 10 и еще 4 на телефонном интервью которые тоже почему-то не прошли до да, вниз дальше до воронки и того у нас осталось 6 заявок из этих 6 заявок у нас ушло значит 4 предложения кандидатам, да, на выход на работу, на обучение, то есть это уже. И два уже, это закрылись в должность, то есть которые уже сдали аттестацию, прошли этап обучения, адаптации и сдали аттестацию на должность. Итого, ну, будем грубо, да, говорить, из 94 откликов на данном этапе у нас два кандидата, которые подписали трудовой договор. И здесь конверсия у нас получается где-то 2% уже в закрытие, да, то есть от количества откликов. То есть если мы считаем следующим образом. Если нам необходимо закрыть следующую должность, то для того, чтобы нам получить двух кандидатов на должность, нам необходимо показать, то есть чтобы было откликов, 94, ну где-то 100. Да, то есть 100 откликов, из этих 100 откликов мы закроем двух кандидатов. А чтобы получить такое количество откликов, нам необходимо а, здесь 685 показов. То есть вот 685 показов рекламы у нас дают такое количество откликов при условии да, составления нашего продающего объявления. И все вот эти вот этапы влияют на данные показатели. И при да, умении управлять данной воронкой вы научитесь эффективно нанимать себе сотрудников и закрывать ваши вакансии. На основании проведенного мной исследования я получил э, запросы от владельцев, об открытых да, вопросах именно о найме флористов то есть как нанимать как писать объявления какие есть каналы источники какие есть техники и если у вас данная потребность сейчас открыта то я предлагаю вам записаться на консультацию по аудиту ваших трудовых ресурсов ссылку на консультацию я приложу в описании к данному видео и мы с вами разберем на консультации, да, то есть проведем э, то, что у вас есть сейчас и какие вам необходимо сделать действия для того, чтобы получить результат и закрыть вакансию. Друзья, благодарю вас за внимание. Пользуйтесь моим опытом и услугами. Я всегда рад помочь.